Доброе утро, вечер, день, ночи. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего великолепного расклада Ноябрьский новый мужчина. Первый, второй, третий, четвертый. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, мы сначала будем разбирать новый ноябрьский мужчина, кто он, и как будут развиваться с ним отношения. А вдруг дружба, а вдруг любовь, а вдруг что-то большее, чем просто что-то что что неземное. Для кого и почему такой расклад? У нас каждый месяц проводится такой расклад для тех, кто по большей степени в поиске, либо для тех, кто хочет свою жизнь новую Хочется сказать плоть, но это слишком будет грубо вот, и поэтому, кто в поиске Соответственно, некоторые даже, кто уже всех нашел Что у всех там мужики есть, мужчин новых находят И тому подобное, это тоже, кстати, тут такое проигрывается у некоторых людей Поэтому вот раздаем по новым мужчинам. А вдруг именно вот в этом месяце вот ты найдешь там своего ненаглядного, избранного и того, кого хочется. Поэтому вот, короче, как-то так. Выбирайте из четырех вариантов. Можете выбрать все три, можете выбрать все четыре. Вдруг себе тянет на всех четырех мужчин. А вдруг с одним дружба, с третьим морковь, с четвертым помидора, а с пятым картоха. Ну, мало ли. Поэтому, а, давайте, я думаю, все у нас все выбрали, все совсем согласны, Ух, ну пошлите, давайте, да, добро. здравствуйте, здравствуйте у нас, кто выбрал первый вариант, ноябрьский новый мужчина, кто он и как будут развиваться отношения, так, кто этот мужчина, кого вы там встретите, новый ноябрьский Розорливый, гениальный, молодой. Так, король, король чаш, королева жезлов, туз, мечей. Триакс. Вроде и король чаш, но с королевой жезлов и восьмерка мечей, это, конечно, без фиолетов, конечно, вообще. Ну, когда с такими сочетаниями карт у человека... Могут быть какие-то э, внутренние, какое-то некоторое несогласие с женским полом, либо по поводу женщин, а возможно просто женщина есть. Так. Но здесь человек более добродушный, мягкий, тепленький, подвержен всяким некоторым маленьким комплексам, немножко может нести некоторое внутреннее саморазрушение, неспокойная сама по себе личность, Достаточно ярко выделяется То есть это, это не неприметный не мужчина это Наоборот, здесь есть и некоторые приметы, которые выделяют его из множества Потому что он умеет это делать, он умеет выделяться Он любит веселье, он любит теплое времяпрепровождение Но при этом вечное какое-то несогласие, возможно, просто много ворчит Человечек, ну, как старый дедок Сколько бы ему сколько бы ему лет не было Ну, может, как-то вот такая ворчливость у него проигрывается В принципе, у человека Но, Возможно, этот человек имеет под боком женщину Либо проживает женщины. Не обязательно, дорогие мои Если проживает женщина, это не обязательно у нас женщины, которым надо как-то конфликтовать, возиться и Это может быть его мама, дорогие мои. Это правда. Такое проигрывается, что иногда просто с мужиком мама живет. И это не явление. И это довольно частенько, особенно в нашей вселенной. Поэтому, дорогие мои, когда вы слышите, а вдруг он Уточняйте! Это, возможно, просто мама, а не какая-то дама, перед, перед чем и с кем надо будет потом воевать. Ну, разные мамы бывают, поэтому ну, все равно имейте это просто в виду. Я не исключаю и такого, и такого варианта, потому что женщина-то рядом. Возможно, женщина, кстати, бывшая. Тоже я не исключаю. теплый у вас молодой человек, приятный, но при этом такой свербящий. Возможно, есть какие-то. Но человек неплохо разбирается в психологии людей. Очень даже хорошо, но сам себе порой бывает в самом человеке много таких некоторых конфликтов. Да. Если, если становиться женой этого человека, то у человека много всяких предрассудков, всяких требований и тому подобное, если что. То есть здесь может выскакивать то, что человек все-таки как-то требовательный к своим партнершам. То есть не просто так, не просто, что вы дышите, это классно. А дама должна иметь вот это, то-то она должна иметь, как-то хорошо готовить, чтобы вот что-то там сделать хорошенькое для дома, чтобы была вот какой-то неким домашним очагом, на котором можно опереться. То есть женщина он вот рассматривает именно в предел какого-то некого идеала для себя и в жизни. Вот. Непростой гражданин, по-первыхому, у нас варианты. Но, так, давайте смотреть, давайте смотреть, здесь, да, возможно, окружен дамами, я не исключаю, возможно, есть также детки женского пола, поэтому вот здесь, возможно, человек также семейный, здесь тоже может проигрываться, я не исключаю. Но и человек, у которого была когда-то семья, тоже может быть. Вот здесь я не могу сказать точнее. Здесь немного раздробленные арканы и немного раздробленные короли. Поэтому кто-то здесь с семьей, кто-то здесь с дочерьми, кто-то здесь с мамами. Но у всех есть практически семьи, то есть они не одиночки по жизни. Возможно, просто кто-то под боком кто-то рядом. Но присутствует какое-то недоверие к определенным дамам в его жизни. Это я прям сразу говорю, здесь оно видно. То есть человек не доверяет, возможно, каким-то определенным женщинам в своей жизни. Но они присутствуют. То есть он не один во всей вселенной. В его вселенной кто-то там интересно крутится. Поэтому, дорогие мои, да, ну, немножечко также есть какая-то повернутость на благоустройстве и жизни. Немножечко, ну, есть такие понятия, как деньги – это важно, если что, у этого человека. Вот. Давайте дальше. Как будут развиваться вот с этим молодым человеком отношения? Так. Вот. Как будут развиваться отношения? Как будут с ним развиваться отношения у вас? Король мечей, король мечей. О, как интересно! Восьмерочка. О, ну, в этом человеке да, они исключают это же так. Ну, смотрите, этот человек будет достаточно интересен в общении. Он будет вас привлекать своими мозгами, своими словами, но вот дальше мало у кого просто зайдет. Ну, просто вы можете разглядеть для себя человека как. Немножко порой просто жесткого для общения с вами. Поэтому здесь отношения не особо далеко просто зайдут. Возможно, останутся какими-то негативными. Здесь могут остаться люди врагами, здесь могут люди остаться недоброжелателями. Но здесь у вас либо будет общая какая-то, эм, какие какие-то моменты, они могут быть связаны с работой, с деятельностью, с тем, чем вы занимаетесь. Да, ну, этот человек может вам нахамить, вот да, это тоже, это тоже проигрывается, но чтобы далеко зашли, как-то, я не могу сказать, если вы ищете легких отношений с этим человеком, допустим, ну, под предположим, я не могу сказать даже, что вот это, это возможно для некоторых. Не для всех, и, да, это не для всех возможно, даже если вы э, хотите э, какого-то легкого, что-то с ним, это сложно, сложно что на что-то сподобить этого человека, на что-то такое интересное, если вам э, интересны легкие взаимоотношения без какого-либо э, каких-то теплоты чувств и тому подобное, я прям сразу говорю. Не могу сказать, что вы его склоните на сторону зла своими печеньками в виде своих мозгов и тому подобное, потому что у вас искушенный достаточно зритель, достаточно такой едкий, ему не столько надо, как он показывает, то есть ему немножко нужно, немножко больше, у него завышенные требования к жизни, я не исключаю еще раз такое подтверждение по такому сочетанию. Поэтому, дорогие мои, вы можете с ним классно разговаривать, классно общаться, но даже вы можете немножечко остаться плюс врагами, если у вас будут недоразумения и недопонимания. Потому что человек достаточно жестко и может как-то критично относиться ко всему. На какие-то вкусности сексуального характера редко и... Достаточно отъявленные женщины могут тут склонить таких людей. И если это вам интересно, информация, в принципе, может происходить тут по такому сочетанию, если просто с ним отношения, допустим, легкие, мне ничего не надо. Не у всех это удастся. Я прям сразу говорю, кто-то поверит, кто-то, если на это... Зарекнется кто-то, захочется, тут сразу какое-то некое фиаско будет просто, дорогие мои. Поэтому а стоит, не стоит вам что-либо с этим человеком делать, решать вам. Но если что, про простых побед, легких побед тут не ждите над этим человеком ни в коем разе. Поэтому здесь будут развиваться отношения более, конечно же, на тонах. Рабочих, Возможно, просто некий конфликт, возможно, просто некоторые разговоры, но вот дальше зайти очень сильно сложно. Сразу говорю, возможно, но очень сильно сложно. Правда, правда, правда, правда. Склонить на какую-то сторону зла печеньки здесь достаточно сильная личность. Вы можете подумать, что он, конечно, умный, но он достаточно еще плюс целеустремленный и ответственный. Поэтому человек достаточно неоднозначно будет, возможно, показан вам. Поэтому я бы сказала больше так. «да». А, другие мои, ну вот так бывает. Бывает так, а вдруг вы с каким-то ну, мужиком, ну подсапаетесь, ну такой тоже возможно. Ну подсапаетесь, ну и ладно, ну и бог. Ну что, что, что такое тоже возможно, и не исключая, поэтому мы и рассматриваем, как будут развиваться отношения. Ну вот с первым мужчиной так. Если неинтересно, выбирайте другие варианты. Другие, другие поинтереснее. Давайте дальше. Спасибо вам. Давайте. Да здравствуйте, кто на нас выбрал второй вариант. Давайте, ноябрьский новый мужчина. Кто он? Как будут развиваться с ним отношения? Давайте, ноябрьский новый мужчина. Ноябрьский новый мужчина. Кто он? Кто он? Ну. Ух, добрый самаритянин. Это похоже как на этого, как на изгоя. Вот то же самое, ощущения такие же. Изгой. Реально «Чистые воды» смотрели фирма с этим «Форст Гамп». Я не смотрела, но ощущение такое. <сORTS> правда. <сORTS> <сORTS> <сORTS> <сORTS> Даже очень сильно интересный. Интересный, правда, молодой человек, с одной стороны, он ä, всегда является поддержкой. Такие люди бывают обычно белыми рыцарями, которые ä, всегда как-то ответственны за жизни других людей могу предположить, даже жизнь, детства это все у нас проигрывается по такому интересному велич... величайшему сочетанию. Поэтому, дорогие мои, они могут быть ответственны за других людей, они достаточно, у них всегда есть свое мнение, всегда в школе, допустим, они были индивидуалист, они не были под системой, как все могут говорить, они вне ее, они индивидуальны в своей роли и в своем виде. То есть это если если у вас есть какой-то стереотип по какому-либо поводу это, допустим, какой-то работы, то этот человек может разрушить какие-то стереотипы. Достаточно интересный, может очень сильно поддерживать людей, являться неким, правда, рыцарем, который спасет, который что-то приятное для вас сделает. для него очень важно денежка. Денежка, наличие отношений, наличие симпатии, все вместе, ему просто отношения будут скучные, которые ни на чем не основаны. Поэтому он он больше такой оптимист, но при этом яркий. Я думаю, что человек выделяется талантами, либо талантный в какой-то своей в своей каком-то своем мире, либо в своей деятельности. Здесь проигрываются талантливые люди, навыки присутствуют, я думаю, здесь. Причем неплохо развитый, В каком-то определенном... Может сфера искусств, может гейминг, может быть еще что-то. То, То есть здесь явно выражено что-то какой-то талант. Поэтому я не могу сказать творчество. Но я его все равно не исключаю. Вот. Поэтому вот такой интересный белый, приятный, теплый рыцарь. Но который, конечно же, со своими правилами, правилами нормами жизни... У него здесь либо вера, либо какая-то позиция в жизни, которая не присутствена многим толпам, людям и народам Если что, у человека позиция, позиция в жизни присутствует Вот, нужно какие-то знания интересные в какой-то какой мистике, либо в каких-то... О тех вещах, которые, как бы особо человек нормально не копается. Возможно, в психологии либо каких-то страхов, фобиях и тому подобное здесь есть что-то, вот, какое-то разбирательство в этом. Интерес, молодой человек. Ну да. Индивидуалист, интересненько. Я думаю, давайте погнали далее. В принципе, характер ясен, интересен, понятен. Если что, докапываться будет до последнего, если вы ему интересны. По такому сочетанию это да. То есть не оставляет он все просто так, он восприимчивый у вас молодой человек. Ну давайте, какой бы он молод ни был. Давайте на богатыря этого посмотрим, как будут развиваться с ним отношения. Как будут у вас развиваться с ним отношения? Пятерка жезлов. Пятерка жезлов, семерка жезлов. Пятерка пентакли. Ну, интересно. Ничего не могу сказать. Ух. Ну, не заладится с первых моментов, это, это да. Либо спор, либо палками побьете, либо как-то вот, как-то вот, как -то, возможно, вас сплотит э, какая-то негативная ситуация в жизни с этим молодым человеком. Это как фланел с колесом помог, да. Тоже может такой момент. Но здесь, возможно, какая-то вы столкнетесь, допустим, с этим человеком в коридоре, он будет настаивать на своем, на каком-то индивидуальном для себя мнении, что э, еще отстаивать этом будет перед кем конечно вы можете спросить а зачем но это для него важно дорогие мои поэтому да здесь с какого-то пепца может просто начаться ваши некоторые диалоги не уверена что некоторым женщинам это будет интересно по восьмерке чаш то есть кто найдет в этом какую-то некую для себя да Здесь это чисто для мужчина для тех, кто ищет. То есть женщина здесь ищущие, и для них он будет интересен. Для просто так, а посмотреть, а кто там? Это, к сожалению, я не думаю, что этот человек. Этих женщин заинтересовало. Здесь в первую очередь будет интересно только тем, кто именно ищут мужчин. Ищут для каких-то теплых отношений, для поддержки, для разговора непростого, потому что здесь женщинам важно некоторое общение, некоторые диалоги. <coughs> вот для них он будет интересен. Но для большинства, наверное, все-таки пройдет, я бы сказала, мимо. А этого мужчину не забудут люди, а мужчина ярко как-то отпечатается в головах людей, то есть мужчина вам понравится достаточно, но при этом не могу сказать, что все равно все с ним будут согласны, либо как-то его выберут, это я бы сказала немножко сложно. Да, не могу сказать, что все с ним останутся, какая-то у нас какофония, когда происходит какофония, тогда и такой момент, что половина здесь женщин могут на него просто, да, да и что, он, он и прошел в моей жизни, да и до свидания, другая половина, да, он класс, но он не со мной, он не для меня, он слишком напорист, мне не нравятся такие, ну, кто-то здесь так подумает. Кто-то подумает, что он какой-то хитрец, ума, пара, ума, пара, ума а, по, Короче, короче какой-то хитрец, что то хочет меня обмануть и тому подобное. То есть недоверчивые люди могут так про него подумать. Но те, кто ищет отношения и взаимоподдержку, и при этом уже рассматривает, возможно, большинство других, либо рассмотрели большинство других, они могут найти для себя в этом человеке некоторое начало. Поэтому, дорогие дамы, кто-то здесь найдет этого человека и будет развивать что-то самое вкусное с ним. Сама развиваться при этом, либо все-таки как-то не посмотрит особо в его сторону. Здесь 50-50. 50 на 50. Кто так подумает, а кто подумает иначе. По поводу этого человека и, возможно, ли с ним отношения. Допустим, если вопрос будет все равно по итогу. Возможно, с ним отношения, но очень надо придется поп попотеть, попотеть и уроки свои э, переучить и заучить и тому подобное. Через многое придется пройти, чтобы с этим мужчиной были отношения, если что. Поэтому, дорогие мои, м -м -м, в принципе так, да, и никакой ночи, я бы сказала. Поэтому кто из какой вы категории женщин, я не знаю. Я не могу сказать. Но здесь кто-то обратит внимание на, на него. Прям очень даже сильно, прям очень даже классно. Но при этом будет как-то самосовершенствоваться. Потому что с этим человеком надо самосовершенствоваться. Почему? Потому что отношения с ним могут так и не заладиться. Потому что если вы не будете... Самосовершенствоваться. если здесь вы что-то ищете другое, недоверчиво особо и как-то не особо привлекает, ну то есть человек как-то по-другому вам будет казаться. Кому-то здесь, возможно, очень сильно романтичным, каким-то, возможно, каким таким нахальным может женщинам показаться. Те они не выберут этого молодого человека, либо подобие таких мужчин. Поэтому вот здесь как-то все разненько, я да. Поэтому, дорогие мои, кто-то найдет в этом человеке счастье, кто-то просто мимо пройдет. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на третий вариант. На третий вариант. А, давайте посмотрим. М -м, окей. Окей, давайте посмотрим, любовь это или нет. <свят> Проткнет ли стрела сердце ваше, либо проткнете как стрела сердца амура и тому подобное. Девятка жезлов, рыцарь, чаш, я не виновата, Выпали сами на этот вариант. Давайте оставим, давайте оставим все-таки. Э, как будут развязать, давайте, кто он? Кто этот молодой, молодой, интересный амуровец? Давайте, э, Тимуровец, амуровец, давайте, кто он? Oh. Oh. Mm -hmm. При деньгах, не при деньгах не могу сказать <свят> <свят> а, Человек занимается своим собственным бизнесом, либо делом, либо что-то развивает сам Причем очень сильно сам, талантлив, раз Второй момент, а, теплое отношение ко всему и всякому. Любит коллекция. А, значит, здесь может проигрываться коллекционер, либо любитель что-то коллекционировать. А, что-то определенное тоже. Не знаю, с картами второго дело нет. Возможно. Возможно. Я не исключаю какие-то такие вещи, все равно. Но это... Я не думаю, что все... Но такое может быть. Здесь теплая личность. Личность, кстати, самореализуется сама. Учится, возможно, кого-то что-то получает либо обучает. Здесь больше имеет что-то свое, что-то огромное. Либо бизнес, либо какой-то, возможно, может, и публику имеет. Возможно, кстати, личность достаточно знаменита, либо знаменита в своих кругах. То есть, здесь кто такой, кто такой интересный выбрал, это вообще... Жаркие, пылкие, страстные я не исключаю у этого человека, но, но такие люди, еще раз говорю, также... ему постоянно нужно что-то достигать и что-то завоевывать. Без этого смысла жизни у него теряется, дорогие мои. Без этого огонь в глазах не горит. Поэтому вот здесь у вас такой интересный молодой мужчина. Всегда стремящийся за своей какой-то некоторой мечтой и какими-то достижениями. Он горд за твои, за свои триумфы. Я бы сказала, здесь да. Возможно, может вид спорта какой-то, кстати, имеет, либо, может быть, где-то ходил. Так. У этого человека есть семья, но не могу сказать, кто он из нее, какой член. Член бравой команды. Возможно, просто мама, папа и все дела. Возможно, своя собственная семья я не исключаю. Да, и то, и не другое. К сожалению, не могу точнее сказать. Но мама очень важна в жизни, потому что она является поддержкой опоры его. Кстати. И учителем, что самое интересное. Тут мама может быть сама, кстати, учителем просто. И да, здесь, в принципе, мама такая мудрая. Если что, свекровушка ваша бывшая, прикольная. Прикольная свекровушка, если что. Поэтому, дорогие мои... Какая-то мудрая женщина, его возможно, вас воспитала женщина, то есть не обязательно мама, но та женщина, которая очень много завоевала доверия и также поддерживала этого человека. О, как? Ну, поэтому вот. Поэтому, правда, здесь сложно сказать, семейный он либо нет. Очень сложно. По отшельнику не могу сказать с точностью, правда. Меня, пожалуйста, простите, здесь такого просто, Еще король чаш, не могу сказать. Может человека достаточно свободно, а просто присутствует, допустим, воспитанница, бабушка, женщина, которая воспитала его по, по какому-то интересному подобию. Поэтому хорошее здесь, хорошее отношение к матери, либо к воспитаннице той, которая его воспитала. Она не только его воспитала, она наставила его на путь истины, если что. О как, о как, <сих> ничего себе, ну ладно, такой интересный бравый у вас солдат не солдата не знаю. Давайте дальше, как будут развиваться отношения с этим молодым человеком? Как будут развиваться отношения с этим молодым человеком? Ой как будет развиваться этим молодым человеком отношения. Когда как захотите. На полном серьезе, я бы сказала. Как вы захотите, как вы посмотрите на это. Здесь вот все флаги вам в руки. Другие мои, я прям, я не знаю, я прям рада очень сильно. Правда, кто здесь... Кто в какую степь захочет? И что такое за вкусный сладкий ванильный расклад? Не, правда, вот что решите, то так и будет. То есть здесь может и семейные взаимоотношения с этим молодым человеком быть, и бизнес вы можете даже с ним построить, возможно, также либо работать с ним как-то будете, но при этом взаимоотношения хорошие могут быть не просто на каком-то таком простом, но и при приличном уровне. То есть человеку, отношения с этим человеком могут доставлять очень-очень большое интересное блаженство. Не всегда, конечно же, какие как эксперименты, конечно же, успехом никто не говорит о полном счастье, но что такое переменное, оно случается, и отношения, они всегда нестабильны, они всегда переменчивы, даже если счастливые. поэтому, дорогие мои, ну как захотите сами, вот здесь вам флаг в руки, карты в руки, честно, у нас тут всем одаренные, колодец, рыба, аист, маска, клевера, да, кому надо. Кому надо, тот то так пойдет. Кому надо для бизнеса, кому надо для семьи, кому надо просто для знакомства, для общения, для поддержки, взаимосвязи и, там, и тому подобное. Дорогие мои, прям флаг вам в руки с этим молодым человеком. Ванильный очень расклад, да, кто, кто, кто третьего прям выбрал, тут молодец. Третий ваш. Что это? Кто это? Отпишитесь по этому поводу, что это за молодой человек -то в вашу жизнь придет, прибудет, Ух. ладненько, правда, больше даже сказать никак тут как-то, у кого-то просто для взаимоотношений, но имеется в виду просто а привет пока, как-то все здесь как-то удачно, хорошо и приятно. Флаг вам в руки, карты в руки, поэтому, дорогие мои, третий вариант прям чмойки вас. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на... Четвертый вариант. Ноябрьский мужчина новый. Кто он? Как будут развиваться отношения? Ноябрьский новый мужчина. Кто он и как будут развиваться отношения? Ноябрьский новый мужчина. На мужчина вижу вопросы, пока ответить не могу. Ноябрьский новый мужчина. Кто он? Кто он четвертый? Четвертый. Жестко как-то. Жестко. Жестко. А это не исключаю. Пятерка, тройка, двойка. И десятка с дураком. <с Немножко похож на третьего, кстати, но немножко с отличиями. С отличиями. Человек больше привык подстраиваться под мир. Возможно, какая-то, ну, немножко бедноватое либо существование, либо человеку просто как-то не повезло именно как-то в начале жизни. Да, здесь вот как-то как вот больше человек приучается к миру, нежели чем-то управляет здесь. По жизни, возможно, такое же также поведение. Семья здесь может присутствовать, либо женщина также. Но здесь в разных каких-то весовых категориях кто, как, чем одарен. Но здесь семейные ценности присутствуют. То есть, возможно, мама с папой, даже дедушки здесь тоже вероятно. Возможно, вероятно, также большая семья, наследства всякие интересные. То есть, здесь у кого-то очень сильно большая семья. Возможно, с женщиной вместе состоят, состоят в отношениях я не исключаю но это тоже не подтверждаю как и во всех вариантах здесь что-то все разнится в этом плане именно в семейных положениях никто ни что у нас прям прямо не говорит кто что и как достаточно молод человек либо молод душой либо вообще человек молодой потому что на если сравнивать с предыдущими, то этот моложе всех практически у вас абитуриент такой интересный. Возможно, просто молод душой неспокойный человек, достаточно уравновешенный, достаточно много чего повидал в жизни и не особо приятных моментах, я бы сказала. Но пробует себя, возможно, не удавшаяся какая-то карьера, это тоже может, кстати, тут проигрываться. Что-то не удалось, это человека привело в некоторое начало. В жизни. Что он должен начинать все сначала. Вот. Да, многое Возможно, пережил, либо потерял очень сильно близкого для себя человека-гражданина. Я, Да, возможно, потерял некоторую даму в жизни. Очень важную женщину в жизни. Правда, здесь, здесь возможно, потеря вплоть до потери полной... Ну как вы знаете то есть как потерять можно человека вот поэтому да вдовец и тому подобное кстати может проигрываться я не исключаю такой вариант но может просто как очень сильно большая эмоциональная потеря эмоциональные потрясения по поводу женщины здесь может очень сильно проигрываться также вот дорогие мои Возможно, тут и даже и с детьми у вас, мужчина может быть с детьми, я не исключаю Но у кого-то какой то Ну, а тут мужчинам боится детей Да. Возможно, здесь есть дети, но человек не знает даже, что с ними порой делать. Либо боится вообще детей, как бы хотелось бы немножечко отстраниться от этого всего, дорогие мои. Ну, возможно, какие-то также предрассудки я не исключаю в этой форме. Но что-то здесь с отцовством, это очень сильно связано, и это очень важно для человека. Возможно, избегает... Да, как вариант так. Возможно, есть, но также избегает, тоже как вариант. Здесь и расклад по большей степени общий. Поэтому проигрывается немножко может по-разному. Даже... Так. Здесь, ну давай еще к этому. М -м -м, человек у вас достаточно большой, есть контроль над собой, над своим поведением и тому подобное. То есть, а возможно какой то проходил. Я бы не сказала исцеление, но человек может как-то. Управление, контроля над собой проходить либо в жизни, либо по итогу, либо как-то ну, какие-то события, которые случаются в жизни, а здесь с человеком такие они произошли, обычно расшатывают и психику, и его какое-то мнение, и систему ценностей в дребезги. Но здесь человек достаточно умеет контролировать себя. Не подвергается каким-то таким вещам. То есть, в последнюю, он вам очередь скажет о своем каком-то негативном прошлом либо негативном опыте. Но я не исключаю, конечно на первых моментах он может сразу вылететь вам все, все. Я не исключаю. Но все же человек может брать себе в руки, нести ответственность за свою жизнь, и он так и поступает. Возможно, какой-то какой тренинг может для себя какой-то в жизни прошел. Ока. Ока! Неплохо, неплохо, то есть тренинг в жизни, то есть какое-то какое понимание вещей, то есть не безрассудный, не попутный, а, а с пониманием. Интересно, а, давайте дальше, как будут называться с ним отношения? Как будет развиваться с этим молодым человеком у вас отношения? Ну, медленно, медленно, потихоньку, рачком, боком будем подходить друг к другу. А, да, возможно, некоторая симпатия переглядывание, а спро а спросить, а где она работает и тому подобное Здесь возможно взаимоотношения, кстати, на любовных каких-то моментах, либо переписках Но это будет как-то все тайком, мельком, либо как-то тихо, спокойно, никто об этом не знает Как-то все тайненько будет происходить, возможно, вы между собой-то как-то договоритесь, чтобы тайненько что-то происходило Возможно, просто вот начнётся, знаешь, это вот как... Я люблю обычные, после этого личный вопрос задаю я ему нравлюсь, либо нет. То есть переглядывания начнутся. Ага, он на меня смотрит, я на него смотрю, значит, что-то у нас есть. То есть здесь, возможно, сначала с непоняток начнется какая-то ваша история интересная. Вот. но здесь, возможно, переписка общение, самосхваление. При этом, возможно, у кого-то тайное что-то вот здесь может происходить, кстати. То есть, значит, кому-то говорить об этом не надо, кто-то решит. То есть, вот я вам сказала так. Да, у просто семья здесь даже будет, либо как-то от семьи, либо ото всех, то есть не сразу скажете об отношениях, допустим. Я не говорю, что здесь прям сильные будут отношения, но как некоторый толчок развития к тому, чтобы что-то можно сотворить, здесь есть. Да, то есть здесь не, не да, здесь есть намек на то, что... что на то, что можно с этим отношением человеком строить. Но здесь не все так же построят, не всем это будет здесь надо, потому что такого какого-то некого жесткого сопротивления. Не, каждый, не каждая женщина, не каждый мужчина выдержит, то есть здесь вы можете просто как-то не согласиться, вы можете быть не готовы к этому человеку, либо человек также может быть не готов к вам, но какие-то взаимоотношения все равно мельком будут происходить, не особо они будут там все, рандеву, общение, но намек на них есть. То есть не, здесь не все потеряно там для людей. То есть, возможно, яркие, интересные взаимоотношения, но как вы, им дадите, как вы им дадите развитие? Вот что важно. Потому что их надо развивать не просто под эмоциями, а под своими мозгами. Надо вот, ну, как сказать-то, в эти отношения надо ходить больше людям с головой и... С ответственностью. Просто так на эмоциях здесь не выплывешь. У вас именно боль, более такие отношения. Здесь мы, возможно, просто в зависимости, почему такая информация, потому что такие люди вышли здесь, такие выбирают. Поэтому здесь надо как-то ответственно принимать какие-то решения по отношению к этому человеку и вот с пониманием в эти отношения входить. А они просто... Ну, просто у вас не выйдет на любовных каких-то тонах, они иссякнут, либо иссякнут, либо столкнутся с трудностями, и все, на этом мы закончили. То есть, ну, любовные отношения здесь возможно, но они как-то будут потихоньку, мельком и тайно. Возможно, вы будете претенденткой, причем и не одной. Возможно, у человека там еще будут кто-то, то есть с кем он общается и с дам. Возможно, даже три. То есть я не исключаю каких-то дам в его жизни, что там будут на его какой-то причиндалу, либо на его мнение говорить, а я тоже с тобой согласна. То есть там тоже может быть какие-то хороводы, либо те женщины, которые тоже бы не прочь замутиться этим человеком, либо не прочь его оставить для себя. Поэтому, дорогие мои, есть спрос. Есть спрос, есть предложение, поэтому вот. Но м -м -м, сложно сказать над большим развитием, потому что здесь надо, надо поним с пониманием иметь, с пониманием входить в отношения. Это важно, дорогие мои, в, эти, в, этом, в этих развитиях, в этом развитии с этим человеком. Поэтому, дорогие мои, но, но отношения, правда, здесь возможны. То есть я не исключаю, также не исключаю, какие-то даже семейные взаимоотношения вообще. Но при этом, смотрите, что у человека там тоже какие-то там присутствуют некоторые герцогини, которые, в принципе, он тоже их-то и привлекает. Ты не была одна такая веселая, великолепная. Поэтому я не исключаю такой момент, потому что он тут есть. Поэтому, дорогие мои, отношения здесь возможны. Добротные приятные, но при этом... Вас они будут учить, и вы будете с них тоже учиться. Я тоже это хочу подчеркнуть, даже пред... ну, в отдельном сочетании, в отдельном предложении. Поэтому, дорогие мои, вот какой-то такой интересный вариант развития событий по четвертому. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, присоединяйтесь к спонсорам. Спонсоры у нас ничего там не задали. Потому что спонсоры могут дополнительно задавать по э, теме какие-то по теме расклада, по раскладу какие-то свои некоторые вопросики. Если, а вот если я вот такая-то, что будет, если так-то так-то? То есть это спонсоры могут. Поэтому подписывайтесь на спонсорство, заходите на наши интересные стримы в понедельник, вторник, среду э, в час. Поэтому по Москве. Если вы хотите знать о картах немножечко больше, приглашала вас на Бусти. Там есть закрытый чат. Ленорман Таро. И все это на опыте. Будем общаться и тому подобное. Лично даже. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Я желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.